Друзья, в этом видео я покажу вам, как сформировать заказ через интернет-магазин Siberian Wellness. Перед оформлением заказа мы всегда с вами сначала активируем свой профиль. Это очень важно сделать. В левом верхнем углу три полосочки. Нажимаем на них. У нас здесь появляется строчка «Вход». И вот здесь мы с вами вводим свои данные, которые нам прислали при регистрации регистрационный номер это номер вашей карты по которой вы всегда совершаете свою покупку и пароль который вам прислали при регистрации если вдруг вы потеряли пароль обратитесь к своему консультанту он поможет вам его восстановить все мы с вами авторизировались вверху вы увидите свою фамилию имя и обратите внимание что здесь есть бонусный счет это наши деньги возвратный кэшбэк который идет с наших покупок то есть вот этими деньгами мы с вами можем расплатиться в конце при оформлении заказа. И второй важный момент, на который всегда обращаем внимание, это какой указан здесь регион. У меня стоит Москва. Вы здесь ставите свой населенный пункт, либо город, то есть место доставки. То есть на данный момент, где вы хотите получить свой заказ. Для чего это важно сделать? Потому что весь ассортимент, который вот здесь вот представлен, наличие будет показано именно по этому региону. Поэтому очень важно его правильно сразу выставлять. Давайте с вами рассмотрим на примере и поменяем, например, на Саратов. Нажимаем на него, изменить, пишем Саратов. Саратов. Это мой город. Здесь важно нажать и все, у нас сейчас поменяется с вами регион. Опять же мы в левом верхнем углу нажимаем на три полосочки и видим, все, у нас поменялся регион, у нас стоит Саратов. И у нас здесь теперь представлено наличие ассортимента именно по Саратову. Смотрим весь ассортимент вот здесь. вот, Выбираем все, что нам необходимо. Обратите внимание, что акции находятся в этом разделе. Давайте с вами рассмотрим на примере. Нажимаем на здоровье. И вы видите, у нас идет назначение, либо у нас идет серия. То есть мы можем переключать. Это как бы сортировка идет, да, то есть выбираем то, что нам нужно. Например, давайте по назначению сильный иммунитет выберем. И выбираем продукт, который нам нужен, то есть начинаем заполнять корзину. К примеру, мы с вами возьмем иммунобустер, нажимаем сюда в корзину. Цинк, а цинк мы решили взять две штуки. Вот здесь регулируем, где плюсик. Раз, две штуки, раз, три штуки, да минус опять две штуки две штуки берем пробиотик альбифит тоже возьмем две штуки ну и так далее то есть каждый раз когда вот мы выбрали до да, хотим в другой блок перейти мы опять на три полосочки в левом верхнем углу опять набираем то что нам нужно этот блок мы закрываем в левом углу на крестик наполнили корзину все что нам нужно взяли вот здесь у нас сверху отражена сумма нашей покупки и вот это наша корзина мы нажимаем на корзину чтобы нам перейти к оплате сначала мы смотрим проверяем весь ассортимент который есть в корзине вдруг вы передумали решили ему на бустер взять две штуки вы здесь можете отрегулировать нажимаем две штуки листаем вниз оформить заказ нажимаем оформить заказ и у нас появляется раздел Способ получения товара. У нас есть два варианта. Либо самовывоз из пункта выдачи. Посмотрите, сколько вариантов. И в Саратове, например, при заказе от 2000, в самовывоз он всегда идет бесплатно. У нас в данном случае заказ от 3000 рублей. Либо доставка курьером. Доставка курьером у нас тоже выходит бесплатно, потому что в большинстве регионов при заказе от 3000 рублей доставка курьером бесплатна. Выбирайте любой удобный для вас. Мы с вами сейчас рассмотрим и тот, и другой вариант например берем доставка курьера. нажимаем продолжить и у нас попросит выбрать адрес доставки но у меня как бы здесь автоматически стоит, потому что я уже заказывала а раз вы первый раз формируете свой заказ то вам важно вот здесь вот где создать новый адрес вот здесь нажать нажимаем создать новый адрес и здесь появляется саратов Улица, вам надо название улицы, дом, квартира и так далее. И далее готово. Все, и у вас он уже остается, и он никуда не девается. При следующем оформлении заказа он у вас уже автоматически будет вбиваться всегда. Давайте с вами рассмотрим другой способ получения товара. Не самовывоз, вернее не курьера, а самовывоз рассмотрим оформить заказ у нас опять показывает самовывоз доставка курьера нас нажимаем самовывоз продолжить и смотреть у нас есть вариант забрать из самого магазина адрес да, магазина режим работы это совершенно бесплатно да либо пункты выдачи пункта выдачи очень много по саратову также по другим регионам другим городам смотрите свои пункты выдачи то есть здесь можно выбрать даже ближайший к вашему дому. Там буквально две минуты ходьбы, вы забрали свой заказ, и от 2000 это совершенно все бесплатно. Озон, пятерочка, магнит и так далее. То есть в каждом городе очень много разных пунктов выдачи. Вы выбираете любой удобный для вас. Мы с вами, например, выберем, ну оставим магазин. Да? Далее проверяем свои данные. Готово. После этого идет далее способ оплаты. Нажимаем, и мы переходим в способ оплаты. Здесь все очень просто. Выводите данные карты, то есть виза мир, которые стоят, да, то есть завершить заказ. Нажимаем Завершить заказ. И он попросит далее ввести данные карты. Вы оплачиваете. То есть, еще раз утверждаем: самовывоз, оплата количество продукта, которое мы берем. Вот здесь мы ставим обязательно галочки, иначе оно не пройдет. И нажимаем ⁇ Купить сейчас ⁇ Нажимаем ⁇ Купить сейчас ⁇ и вводим данные свои карты. И все, заказ сформирован, и вы можете его забирать.